Здравствуй, мир! Сегодня на поездке дня Томик Бекланд 102 Лыжа, которая на моей практике уже поменяла там три раза название, восемь раз в лицо Но, что удивительно, она не меняет вообще никак сути Ну, по ногам, по катанию, по проезду, это тот же самый Акцесс, который был 102 -й. Потом он стал сотка, потом опять стал 102-й, как-то так у катанию все точно так же и осталось. Лыжа жесткая, лыжа такая ядреная стабильная, разбивающая все кочки неровности, склонная к продольному скольжению, но при этом на этом продольном скольжении дающая стабильность, дающая достаточно нормальную хватку. Лыжа тяжелая. Вот лет 5 назад 4-3 я бы ее похвалил сказал бы, что это крутая лыжа, клевая, вообще офигенская вообще классная более того, она даже была у нас в парке мы на них ездили, использовали их как спортивные лыжи для спортсфрирайда соревновательного и в общем-то они для этого хороши сейчас, к сожалению 16-й год на дворе, завтра 17-й коллекция 16-17 морально устаревшие отставшие от жизни от прогресса, лыжи требуют доработок, лыжи требующие изменений однозначно. Хотя номинально по ним, в общем-то, претензий нет. Они имеют хороший диапазон хорошего катания. Я говорю еще раз, то есть если средние дуги В продольном скольжении нормально, все по неровному, особенно их стихия это разбитый неоднородный снег, либо какая-то разбитая трасса, либо достаточно плотный снег вне трассы. вот это их стихия. Кочки не кочки им пофиг вообще абсолютно. На жестком подготовленной трассе нормальный карф на них дозволен все Но с точки зрения того, как который которые уже сейчас на сегодняшний день есть, они как бы, конечно, отсталые То есть на рюкзак тяжелые, на скитур тяжелые В катании угрюмые, динамично, малодинамичные уже, можно сказать так Ну, как, по крайней мере, при их тяжести и угрюмости, малодинамичные Лыжа средняя, чуть выше Рекомендуемо для определенного лида граждан, то есть для давайте так подытожим, скажем так, для кого хорошо, и сразу станет понятно, что Алыша, Я понял, да. Значит, хороша для лыжников, которые хорошо карлят, хорошо гонят, да, гоняют по подготовленной трассе жесткой Хотят переходить вне трассы, но хотят переходить, не меняя мировоззрения. Хотят оставить все возможность вернуться на трассу И хотят вот так немножко плавно, по метру отжимать фрирайда Для большого фрирайда, конечно, лыжи не так Но вот для того, что я сказал, да, достаточно вариант Если не пугает их тяжесть, если нет никакого желания развиваться в какой-то ходовый фрирайд с какими-то пешими заходами со скитуром в общем-то да нормальный вариант лыжа будет понятно на работать на загрузку на карф все будет с ней хорошо все пойду в следующую пока